направляюсь к тебе мысли твои обо мне не замечаю других это ночь для твоих да в моих мыслях туман просто сводишь ты с ума это безумный роман нашей любви аромат изи -из расслабься Я. это очень горячая смесь. Мы сегодня отрываемся к нам лучше не лезть в этот вечер мы с тобой будем делать жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, жесть.